Привет, ребят! С прошлого ролика прошло уже больше недели, вы собрали просто бешеный актив, на ролике больше 3000 просмотров и больше 100 лайков, так что, как и обещал, представляю вашему вниманию вторую часть моих любимых игровых проектов. Поскольку в первой части мы говорили об относительно малоизвестных играх, сегодня поговорим про более культовые, которые считаются эталонами в своих жанрах или которые способны запасть вам глубоко в душу своими невероятными сюжетами. Обсуждать постараюсь без спойлеров, но если без этого будет не обойтись, я вас предупрежу, не волнуйтесь. Рассмотрим 5 проектов, так сказать, дополняя нашу первую часть до тех самых 10, которые я указал в названии. Если же вы по каким-то причинам не смотрели предыдущий ролик, то ссылка есть в описании. Также в описании есть ссылки на ролики, которые я уже делал по тем играм, про которые мы поговорили в первой части и про которые поговорим сегодня. Ладно, не будем больше тянуть кота с сфинкса, давайте потихоньку переходить к самим играм. Плошные отговорки. Ты как всегда. Ну куда же без тебя? Ну куда же в списке лучших игр без потрясающего третьего Ведьмака? Без шедевра на все времена? Ну ладно, ладно, давайте немного остужу свой пыл и расскажу, почему я считаю третьего Ведьмака лучшей игрой всех времен. Начну я с истории своего знакомства со вселенной. В 2015 году, когда вышел третий Ведьмак, вокруг него было столько ажиотажа, что о нем, мне кажется, узнали все, кто так или иначе играет в игры, в том числе и я. И когда я впервые запустил, она мне не понравилась. Что ты сказал, повтори. Спокойно, спокойно. Потому что ни книги я не читал, ни первого, второго ведьмака не проходил и постоянно утыкался в разные лорные отсылки, которые я не понимал. Так или иначе, я игру закончил, но опять же, не сказать, что я ее оценил. Но интерес изучить вселенную у меня все-таки появился. Я прошел вторую часть, которая мне очень понравилась. Хотел пройти первую, но она меня задушила своим управлением, и я ее бросил. В итоге я, конечно, ее прошел, буквально год назад, но прошел. А потом был летний лагерь, в котором я в плюс. 35 благополучно слег с ангиной. С собой у меня не было ничего, кроме первых трех книг Анджея Сапковского, а делать было нечего, потому что с 10 утра до 11 вечера я просто лежал в палате. Ну и за 4 дня своего лежбища в местном медкорпусе я прочитал все три книги, а после возвращения домой прочитал и все остальные. Ну и после этого я перепрошел третью часть. К слову, я перепроходил ее 8 раз, у меня в стиме 1300 часов. И только тогда я смог по достоинству ее оценить. В этой игре прекрасно все, ну кроме вопросиков на скейлиге, история. Посвященная Цири, дикой охоте, шедевр, персонажи игры, енефер. Yeah, посмотри мне в глаза. что-то придумал? Ну конечно, как завоевать корону Тимерии и взять каэр морхин в ипотечный кредит? Ну, иди уже. Лютик! воздержите комментариев, и не настроен шутить. А я наоборот! А что вы играли? Укрощение беса или э, В освободе принца? Лютик! Ну хорошо, хорошо, ну прости, ну... Золтан Не боись, объем твоего хахаля С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Дикстр Ну я нажрался как свинья и пошел по бабам И как... какой из этого следует вывод? Да никакого Просто сделай то же самое да даже обычные неписи на улице шедевральные Вариативность здесь продумана до мелочей Ты можешь попробовать, образно выражаясь, поймать игру на ошибки Например, прийти на сюжетный квест раньше времени А игра тебе на это скажет только... Вы думаете, что я вас не переиграю? Ну то есть вы поняли, да? Шедевр. Игровой процесс в игре шикарнейший. Вы можете придумать огромное количество собственных билдов для прохождения. Как хочешь, так и играй. Хочешь ведьмачьими знаками, хочешь алхимии, хочешь бой на мечах. Лично мой проверенным временем билд сочетает в себе навыки алхимика по типу 10 бомб в пачке и навыки боя на мечах. Как тебе хочется, так и делай. Это касается не только прокачки, то же самое касается дополнительных квестов и ведьмачьих заказов. Ты можешь отыгрывать злого и вечно брюзжащего Гербарта из Рыбии, или можешь отыгрывать всем помогающего Гербальта из Лирии. Причем дополнительные квесты и ведьмачьи заказы это не просто какие-то неинтересные активности, как в Киберпанке, например. Здесь это продуманные до мелочей интереснейшие мини-истории. Дам пример. В игре есть один ведьмачий заказ, после которого открывается дополнительная сюжетная линия, которая длится около двух часов. То есть ведьмачий заказ Открыл доступ к двухчасовому дополнительному квесту И таких примеров в игре просто тонна Из игры вылезать не хочется Концовки в игре потрясающие Диалоги прописаны великолепно Есть место и уместному мату и юмору Погоди, что ты делаешь? Хотел выйти через дверь Также невозможно не упомянуть интереснейшие дополнения Каменные сердца, которые рассказывает крайне грустную историю о человеке с каменным сердцем Дает возможность увидеть одного из лучших антагонистов в играх Провести ограбление а-ля 11 друзей Оушена Погулять с Шани на свадьбе, будучи поглощенным сознанием духа Каждый барышни, для которой я выловил башмачок, я могу вснуть, Если она юбку задерет ножку в бушмачок называется. Ну и, конечно же, побывать в печальном нарисованном мире. Заинтересовал? Это еще не все, есть еще второе дополнение. Кровь и вино, которое добавляет в игру целую новую локацию, на которую при подробном и неспешном прохождении у вас уйдет около 50 часов. Сказочный Тусент, возвращение одного из самых харизматичных дополнительных персонажей, Региса, Высшего Вампира, неоднозначный потрясающий главный антагонист, детективное расследование, мир тысячи сказок, дополнительный квест, где Геральт примет участие в рыцарском турнире. Сам квест, кстати, идет около трех часов. Мне кажется, сейчас весь ролик я буду говорить о том, насколько Ведьмак Триша, в общем, запрещается смотреть прохождение, в это надо играть самому Дополнение игры лучше некоторых современных ААА-проектов Вы вообще 10 из 10 шедевр не обсуждается, идем дальше, а то у меня сейчас уже не остановишь У меня есть немного необычная просьба Только пусть это останется между нами Мне вообще-то не следует А, пустяк, так чем я могу помочь? Сыграем в грин. Меня тут мост открывает! Эй! Я задал вопрос! <рик> <рик> Первостал! Дело сделано! God of War. Игра, которую я прошел только в конце прошлого года и которая вошла в список моих самых любимых. Это первая игра за несколько лет, в которой я остался на эндгейм контент, что в принципе для меня не свойственно, потому что я не любитель проходить игры на 100%. Сразу говорю, что я никогда не был поклонником этой серии игр и вообще кроме игры 18 года я не прошел ни одной. Очень хочу пройти Рагнарёк, но пока такой возможности нет у меня. Насколько я знаю, ее считают сиквелом к третьей части, которая вышла в 2010 году. Она продолжает ее историю, но при этом переносится в мир скандинавской мифологии. Главный герой, всеми горячо любимый греческий бог войны Кратос, немного переквалифицировавшийся из крушащего хлеборезки в любящего батю, вынужден воспитывать своего сына Атрея. Если немного вдаваться в детали, то сюжет строится вокруг последней просьбы Фей, матери Атрея, развеять ее прах на самой высокой вершине всех миров. Именно на этом пути наши герои будут преодолевать разные трудности и будет постепенно раскрываться великолепно сделанное взаимодействие Кратоса с Атреем. Лично я считаю Кратоса Батий Года. И это не обсуждается. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Нет, но ну, а если серьезно, То такого кайфа от взаимодействия персонажей я очень давно не испытывал. В самом начале Кратос даже особо не общается с Атреем ну или говорит свое любимое слово "бой". Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Бой. Watch your tone. За всю игру вы услышите его больше раз, чем, чем чем песчинок на всех пляжах земли вместе взятых. Ну, я, конечно, утрирую, но, короче, до да А ближе к концу игры их взаимодействие достигает пика, и... И это нужно пройти самому, я так не объясню, поверьте, вы должны сами поиграть. Также не стоит забывать и о второстепенных персонажах, таких как Брок, Синдри, Фрея и Мимир. Брок и Синдри это гномы-кузнецы, которые довольно жизненные. Брок!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 Ну и Фрея, я просто не знаю, что про нее сказать. Она шикарная, она великолепна, вообще женщина огонь, она отправляет Кратоса собирать цветочки. В общем, персонажи в этой игре шикарные, единственная, наверное, претензия, что их не очень много. Главная сюжетная цель простенькая, но как она обыгрывается, ну, это просто выше всяких похвал. Эта игра вообще один сплошной плюс, в ней очень зрелищная отзывчивая боевка, из-за чего она не надоедает. Непотрясающий потрясающий лор, интереснейшие персонажи, очень красивый мир, а за возможность путешествия по разным мирам и взаимодействия кратца с Атреем я прощаю и даже немного тягомотное начало. Вердикт такой, что если вы до сих пор не играли в эту игру, то всячески рекомендую вам это сделать, как появится возможность. Зевс. Зевс? Мой отец. Что это за место? Не ходи туда, ты понял? Сколько у тебя патронов? Нас же убьют. Что ты предлагаешь? Прыгнуть. Слишком высоко и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. Черт. Поможешь мне плыть? Эли. Спорить некогда. Эли! А! А -а -а! Yeah. <laughs> Я думаю, все так или иначе знакомы Со вселенной The Last of Us И с историей Джоэла и Элли Недавно, кстати, вышел первый сезон сериала от HBO Который как раз повествует нам о событиях первой игры Не сказать, конечно, что он идеальный Но в целом довольно неплохой Пойдет Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем Спустя 20 лет после начала глобальной пандемии Которая была вызвана опасно мутировавшим грибком Кордицепс. Сам сюжет посвящен путешествию контрабандиста Джойла И иммунной к болезни девочки-подростка Элли В самом начале пандемии Джоэл потерял свою дочь, и поэтому спустя 20 лет он чем-то напоминает Кратоса. Туда, где есть Его сюжетная цель это доставить Элли через всю страну к Цикадам, и, как вы понимаете, по ходу повествования наши герои начинают друг к другу привязываться. Джоэл видит в Элли замену дочери, а Элли же видит единственного человека, который остается с ней, несмотря ни на что. Я не она. Что? Мария рассказала мне про Сару, Элли. и я...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 Вокруг их взаимодействия строится вся игра и сделано оно не великолепно, не шикарно, а шедеврально. А концовка этой игры, по моему мнению, является одной из самых неоднозначных и в то же время самых лучших из тех, что я вообще видел в играх. И всю эту годноту, ко всему прочему, снабдили еще и невероятным саундтреком, который по уровню исполнения сравним с саундтреком второго Ассасина. Геймплей в этой игре хороший, хоть вначале немного и душноватый, причем назвать игру легкой нельзя, потому что с патронами будут возникать проблемы даже на среднем уровне сложности. на высоком вообще молчу встречи с боссами будут вызывать у вас только одну эмоцию. Но при этом игра постоянно предлагает тебе что-то новое, драйвовое, то есть скучно особо не бывает. Разрабы понимали, что перетаскиванием лестниц игроков не заинтересуешь, поэтому добавили разнообразные игровые ситуации, которые поставлены шикарно. В эту игру должен сыграть каждый уважающий себя геймер. История не оставит равнодушным никого. И хоть у игры есть минусы в виде немного душноватого геймплея в начале, я сейчас говорю про оригинал, а не про ремейк, они просто меркнут в сравнении с тем, насколько хорошо здесь сделано все остальное. На самом деле, по сюжету для меня эта игра из категории 10 из 10. Она сильно повлияла на меня в свое время, за что огромное спасибо хочется сказать разработчикам и актерам, которые отыгрывали свои роли лучше, чем это сейчас делают во многих современных фильмах и сериалах. Вердикт шедевр. Элли! Стой! Стой! Убери руки! Ш -ш -ш. Нет! Это я! Это я! Это я! Это я! Смотри. Смотри. Это я. Он хотел! Ничего, ничего. Uh, uh. ничего. Last of Us 2 представляет собой приключенческий боевик с элементами хоррора от третьего лица. Как вы уже поняли, игра является прямым продолжением истории первой части, которая была шедевральная по многим критериям и получила около 250 наград игра года. Именно поэтому на вторую часть возлагали очень большие надежды и честно говоря, не сказать, что она их оправдала на самом деле. И дело даже не в том, что сюжет Нила Дракмана заставляет своим сюжетным твистом просто уничтожить твое моральное состояние на ближайшую неделю, те, кто играл, понимают о чем я, а в том, что от игры ждали, ну, немного другого. Я безмерно уважаю разработчиков за такой смелый эксперимент в плане сюжета, потому что тебя постоянно кидают от одной крайности к другой и очень часто показывают тебе то, чего ты абсолютно видеть не хочешь. Причем реализовано это очень годно. Эта игра раскрывает тему мести и жестокости, как постепенно человека за всасывает в этот круговорот убийств. Отчего, понятно, начинает сносить башню. Может, надо? Стоять! Давай Отошел назад! На моей памяти это самая морально тяжелая игра, в которую я играл в принципе. Причем, ко всему прочему, чтобы ты прочувствовал тот ужас, который происходит у Элли в голове, разрабы специально сделали игру очень реалистичной. То есть, неписи может оторвать конечности, они будут лежать на земле, издавая душераздирающие крики, например. В тех катсценах, где тебе показывают, как Элли расправляется с врагами, сделано все максимально реалистично, чтобы ты видел каждую деталь. То есть, игра, которая раскрывает тему жестокости и мести, геймплейно показывает тебе все в подробностях. Именно поэтому я не советую проходить эту игру людям с неокрепшей психикой. Вот серьезно, пока не стоит поиграть его что-то другое. Без спойлеров, конечно, рассказать что-то довольно сложно, так что в описании будет ссылка на мой ролик по этой игре, там все в подробностях рассказано. Что насчет геймплея? Ну, тут все довольно просто. Все намного лучше, чем в первой части. Играется великолепно, возможности окружения расширили, появилось больше свободы. Например, вы можете занимать высокие точки для получения преимущества, или скрываться в кустах, задолбали уже эти кусты, если честно. Скажем, краткий вывод по геймплею это. Полностью улучшенная и доведенная до ума первая часть. Все остальное также сделано на высшем уровне. Персонажи, саундтрек невероятно красивый открытый мир. В этой игре потрясающая история, геймплей на шикарно Это тот проект, который заставит вас задуматься об очень многих вещах. И который просто разнесет твое моральное состояние в пух и прах. Но при этом оставит массу приятных впечатлений. Ну и последняя игра в нашем списке, вторая часть серии Assassin's Creed, и по мнению многих самая лучшая. После хорошей, но не идеальной первой части разработчики решили сделать игру, действия которые разворачиваются в Италии эпохи Возрождений. И в отличие от той же Одиссеи, в которой исторические личности не играют абсолютно никакой роли, во второй части главный герой Этсо будет взаимодействовать со многими выдающимися людьми того времени, например Лоренца Медичи, Леонардо да Винчи, Никола Макиавелли. История Этсо идеально вписывается в события, происходящие между 1476 и 1499 годами. Все это подкрепляется великолепно прописанным лором, который подается через базу данных Шона. И сделана она настолько хорошо, что я прочитал ее полностью. Сама история продолжает сюжетную арку Дезмонда Майлза. После побега из Абстерка в начале игры мы начинаем изучать историю его далекого предка Эцу аудитора Доференса, обаятельного молодого человека, который любит только две вещи: драки и женщин. Я скажу так Эцо Аудитора один из лучших персонажей в игровой индустрии. Думаю, фанаты серии со мной согласятся. На протяжении трех игр мы наблюдаем за его историей, начиная с самого рождения и заканчивая смертью в анимационном фильме Assassin's Creed: Embers. И создание такого персонажа это не единственное, что разработчики сделали хорошо. По ходу повествования Эцо побывает во Флоренции, в Венеции, в Тоскане, в Риме и на вилле Монтериджони, которая является своеобразной безопасной зоной, в которой нет врагов и которая принадлежит семье Аудитора. И причем каждая Локация уникальная, вы никогда не перепутаете, например, Венецию с Лоренцией. Также сюжетные линии каждой локации постоянно предлагают игроку интересные игровые ситуации, по типу полета на летающей машине да Винчи или довольно драйвовой погони. Персонажи в этой игре, понятное дело, великолепные, абсолютно каждый человек это харизматичный и прописанный герой, даже те, которых ты видишь пару раз за всю игру. Ну а взаимодействие Эцо и Розы, ну это вообще лучшее. Уже соскучился? Что привело тебя ко мне? Я надеялся, что ты мне поможешь. Помогу в чем? Я хочу научиться лазать как ты. А. Невозможно также не упомянуть саундтрек Яспера Кида, который сам исполнитель считает лучшим в своей карьере. За всю игру твое тело покроется мурашками просто несчислимое количество раз, и чтобы вы до конца поняли, о чем я говорю, я просто покажу вам это. Наша жизнь прекрасна, брат. Ах, великолепно. Вот бы она не менялась и никогда не меняла нас. Кто испытал слуховой оргазм плюс в чат? Для меня это особенная игра. Я перепроходил ее около 10 раз и думаю перепройду еще столько же. В ней прекрасно все, от истории персонажей до шуток некоторых героев. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Вераменте, извини, но это обязательно. Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Бене, только побыстрее. Я пошутил. Мне сообщили, что Карло уже добыл яд. Нужно торпиться. Антонио, это Леонардо, гениальный изобретатель. Он построил этот, этот кусок дерьма. Эй. Эта игра просто великолепная, я советую ее всем. Но будьте осторожны, потому что она заставит вас выпасть из реальности минимум на несколько дней. Но за это мы и любим игры, правда? На этом наш список заканчивается. Я очень надеюсь, что вам было интересно смотреть эти два ролика. Я очень старался. По большей части хотел передать вам атмосферу этих шикарных игр и надеюсь, что у меня это получилось. Также хочу выразить вам огромную благодарность. Нас уже больше сотни. С каждым днем на канал приходят новые люди, пишут комментарии, а это значит, что дальше мы с вами будем только расти и развиваться. Спасибо вам за то, что посмотрели этот ролик. По традиции играйте в хорошие игры, погружайтесь в атмосферу шикарных проектов. А я на этом с вами прощаюсь. До следующего ролика.